Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» с шириной гусеницы 600 мм. Гусеница была дополнительно прошипована. Шипы заводские. Букс представлен на катковой подвеске, на мягкой, независимой. Также букс можно будет перевести на цельно-резиновые колеса для езды по болочистой поверхности или по твердым грунтовым дорогам. На буксировщике установлен двигатель «Зонгшен» электро запуском а фара здесь установлена на 52 вата. также этот букс будет эксплуатироваться с модулем толкач рычаг переключения передач мы вывели между баком и капотом чтобы удобнее было завести руку назад и включить нужную скорость установлена тяговая звезда на 32 зуба чтобы меньше была нагрузка на поршневую группу под капотом у нас спрятался реверс редуктор замок зажигания, сам электрозапуск. По желанию клиента были установлены ручки с подогревом, чека аварийной остановки с ремешком на запястье, блок управления, это заводка двигателя, ручки с подогревом, а это свет. Данный мотобуксировщик будет эксплуатироваться в городе Архангельске нашим одноклубником Дмитрием. А Дмитрий обещает нам, отправлять видео и фото со своих поездок знаем что дмитрий строит где-то заветную избушку мы приступаем к загрузке всем спасибо за просмотр пока!